Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск канала Гоу И сегодня в выпуске вы узнаете все о канале Гоу 1 ноября исполняется ровно год, как канал Гоу Tag появился на ютубе. За этот год произошло много интересного. Так давайте посмотрим на то, чего мы с вами добились за этот год. Кстати говоря, мы запустим с вами небольшой, но простой конкурс. Как и год назад, когда мы только запускали канал. Условия этого конкурса узнает тот, кто досмотрит этот ролик до самого конца. Если вы готовы, тогда! Go. Нашу статистику мы собирали 1 ноября, ровно через год после выхода первого ролика на канале. Поэтому на момент, когда вы смотрите этот ролик, данные, вероятно, уже изменились. За этот год на наш канал подписалось 6 подписчиков. Безусловно, результат не самый впечатляющий. Но с другой стороны, это больше 6000 заинтересованных в лазертаге человек. Это действительно круто! За первый год наши видео набрали 1 миллион 76 тысяч 301 просмотр. Это 2 миллиона 586 тысяч 403 минуты. Только вдумайтесь, человечество потратило на наши видео 43 107 часов или 1796 дней. Это почти полных 5 лет. Конечно, это не 49 тысяч 552 года, которые были потрачены на просмотр клипа Despacito но тоже весьма внушительный результат. Нам поставили 5453 лайка и 761 дизлайк. Такой положительный перевес говорит нам, что все же мы делаем контент, который вам нравится. Так что спасибо большое за эту оценку. Нам это невероятно приятно, и мы будем развиваться и дальше развивать наш контент и канал еще больше. За год вы написали нам 2481 комментарий. Да, у топовых блогеров только один видос может набрать больше, но они тоже с чего-то начинали, и в самом начале у многих из них было меньше, чем у нас. Поэтому это очень хороший результат, мы считаем. И хотим сказать спасибо вам за эту обратную связь. Но, безусловно, нам хотелось бы больше активности на нашем канале, и мы будем рады, если вы нам в этом поможете. 1824 раза наши видео были добавлены в ваши плейлисты, а 1533 раза нашими видео поделились в других социальных сетях. 92% наших зрителей из России, то есть мы выполняем свою основную цель – популяризация лазертага на территории нашей страны. Также наш канал смотрит в таких странах, как Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, США, Германия и даже далекая Австралия. 65% наших зрителей мужчины и 35, соответственно, девушки. А кто ты? Поучаствуй в вопросе, который появится в правом верхнем углу экрана. Самое интересное, что нас смотрят зрители всех возрастов, но больше всего нас удивило то, что около 1% наших зрителей старше 55 лет. Лазертак — это действительно игра для всех возрастов. За первый год мы провели две прямые трансляции с розыгрышем призов. Во второй год нашего канала заявляю, что мы точно проведем не меньше четырех прямых трансляций по одной в каждое время года. Возможно, их будет больше, но четыре мы проведем точно. За год мы показали вам 20 арен и побывали в 10 городах России. Ногинск, Московский, Симферополь, Казань, Ярославль, Калуга, Волгоград. «Электросталь», «Москва» и «Иваново». Также мы побывали в Индии и Белоруссии, где показали вам местные лазертаги или то, что называют лазертагами. Те, кто смотрел ролик из Индии, прекрасно понимают, о чем я. Самые внимательные зрители могут заметить, что в перечисленном списке есть два города — которых еще не было на нашем канале. Пишите в комментариях, о каких городах в выпусках еще не было. Мы уже отсняли там выпуски, и скоро вы увидите их на нашем канале. А те, кто еще не с нами, обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, и вы их не пропустите. За это время мы оборзели, ой, обозрели три вида домашних лазертагов. Мы провели более 10 конкурсов, а также мы запустили очень интересную для всех рубрику «Музей истории лазертага». На русском языке до нас не было видео об истории разных систем, а потому мы просто не могли ее не ввести. За год мы рассказали вам о лазертаг-системах. Вектор, Дельта-страйк, Лазертрон, Лазербласт и Лазерранер. Мы познакомили вас с нашей командой, которая помогает создавать и канал, и наши центры Лазерленд, и оборудование Экзолазертак. Вспомним этих героев. Я, Петр, Костя, Толгат, Олеся, Женя, Алексей, Герман, Нина и Никита. А на этой прекрасной ноте мы заканчиваем выпуск, который стал возможен только благодаря вам тому, что вы смотрите наш канал, даете обратную связь, подписывайтесь и делитесь роликами с друзьями. От всей команды я благодарю каждого из вас. Через год нас станет еще больше тех, кому нравится Лазертак и все, что с ним связано. И в благодарность мы запускаем конкурс, в котором будет целых 10 победителей. Условия конкурса достаточно просты. Нужно быть подписанным на наш канал, поставить лайк этому видео. Поделиться этим видео в любой из своих социальных сетей. А главное, написать в комментариях к этому ролику, каким вы видите свой идеальный лазертак-центр или лазертак-арену, полигон, площадку. В общем, неважно, как мы это назовем. Мы выберем 5 победителей и еще 5 определим случайным образом. Так что количество ваших комментариев не ограничено. Но в розыгрыше примут участие только комментарии с развернутым ответом. Еще раз спасибо вам за вашу поддержку. Погнали во второй год! И пусть лазертак в России и в мире развивается. А чтобы это произошло, подписывайтесь на наш канал, ставьте по традиции лайки этому видео и всем остальным, пилите комментарии и да пребудет с нами лазертак. Go!